Охотники на рыбалке. Охотишь? Охотники. Щука тоже с ними накидалась. Охотики. Да, подожди, ну-ка, Костя, так подержи, да, попробуй будить. Ну, снимай. А, у тебя это сейчас видео, да, идет? Да, у меня сейчас видео идет. Сейчас подожди. Да? Поехали. Капец, оружие бери не хочу. Сами хоть упаковываем. Okay. <laughs> Не портил кадры, блин.